Хочу представить вам готовый подключ коттедж в коттеджном поселке Луговое, близ деревни Шапкина, в 67 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, на участке в 9,5 соток. Ортедж расположен на охраняемой территории в ДНП Луговое. Подробное видео о нашем поселке вы можете посмотреть по ссылке сверху. Проект каркасного дома со вторым светом под ключ «Зеленый лук» ЗПК 140. Разработан строительной компанией «Зеленый пояс Москвы» специально для ценителей просторных гостиной со вторым светом. Такой дом немного уменьшает жилое пространство второго этажа, зато дает ни с чем не сравнимое ощущение от высокого, более 6 метров потолка гостиной с большим панорамным окном. Двухэтажный коттедж общей площадью 140 квадратных метров, построенный под жестким надзором компании «Дом Технониколь» по каркасной технологии с перекрестным утеплением стен каменной ватой «Технониколь Optima. Общая толщина стены около 32 сантиметров и полностью подготовленный для круглогодичного проживания со всеми работающими и проверенными коммуникациями. Фундамент монолитный, ленточный, перекрытие первого этажа, брус 100 на 200 миллиметров, обработанный качественной биозащитой с перекрестным утеплением каменной ватой Технониколь Оптима. Толщина пола 30 сантиметров. Аналогичным образом смонтирован потолок, его толщина 25 сантиметров. Использованы диффузионные мембраны от компании Технониколь. Внешняя отделка стен широкой имитацией бруса с прокрашиванием качественными красками в несколько рядов.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 газ и буквально в следующем году возможно уже можно будет заменить электрокотел на газовый и пользоваться всеми преимуществами гистральными газа. Двери нашего собственного производства экошпон. Достаточно. В доме разведены все необходимые коммуникации, электропроводка, установлена сантехника. Дом сдается в состоянии. Заезжай и живи. Высота потолков 3 метра а в гостиной более 6 метров. В доме применены современные технологии энергосбережения. Вентилируемые фасады предупреждают образование влаги в стенах. Панорамные окна позволяют солнечным лучам проникать в комнаты в течение всего светового дня. Благодаря этому потребность в электрическом освещении возникает только после захода солнца. Все оконные проемы застеклены ПВХ-пакетами с высоким уровнем тепла и шумоизоляции. Пластиковые окна Рихау, двухкамерные стеклопакеты, все створки поворотно-откидные, на всех створках москитные сетки. Полы 1 и 2 этажей ламинат 32 класса, в санузлах ПВХ ламинат, не боящийся воды. Качественные межкомнатные двери с ручками фуаро. В санузлах установлена качественная сантехника, раковина, зеркало, унитаз, душевая кабина с низким поддоном, пенал. Водоснабжение, собственная скважина с кессоном 62 метра, Электричество, 3 фазы, 15 кВт. Канализация, система переливных колец, 3 плюс 3. Дом отапливается от электрического котла Протерм. По всему дому установлены подоконные радиаторы. Это замечательное место как для постоянного проживания, так и для выходных.